Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем спасать нашу Зойку. продолжаем, да, вот так вот, прямо на кнопочку нажимаем. И значит, в прошлый раз нашу Зойку куда-то утащили. Козли, на мы наваляли, оторвали ему голову. Но что-то как-то ему это не помешало возродиться и утащить Зою. Что вообще за херня творится? А, ты сам, сам решил. Я просто, я, я подошла к Зою, там началась касцена. Зоя! где ты, родная? Куда они подевались? Будто она здесь сейчас прям такая ответит, да? Ага, вон идет. Эй, оставь мою семью в покое, ублюдок! Ты у меня получишь Конечно получит Сейчас мы Сейчас мы все сделаем Сейчас мы его над надаем По башке Так Куда мы плывем? Дерьмо Все здесь пошло прахом Что-то вообще, да, рышня какой-то Фу-фу-фу Фу-фу-фу, не подплывай близко, фу-фу. Мерзость какая. Куда эти-то пошли? Он должен быть где-то впереди. Это так сильно отстало, я не поняла, я просто это... Отвлеклась. У меня это, тики после чата осталось, после стримов. Так, оп! Оп, никто мне там не написал, ничего там не случилось. Так, ну пошли потихонечку. Где? Где все? Кого бить? Во, еда подъехала. Личинка. Сойдет. Все, что двигается, будем жрать. Так, тут у нас никто не плавает? Этих козлов нету? Вроде нет. Я так понимаю, можно еще вон туда... А это не дом Бейкеров, где мы были? О, точно. Слушайте, это прям вот концовка была наша. Ну, давайте сохранимся. Раз, Раз предлагают, значит, почему бы и нет. Тем более, мы уже просмотрели целую кат-сцену. ё -моё. Так. Это что? О, еда. Ладно, два лангуста целых. Еще что-нибудь Боксеры мне кто-нибудь выдаст? Есть боксеры? Желательно красный, пожалуйста. Чемпионов, вот. Дайте мне, пожалуйста. Стоп, тебя. А там уже настоящий. А я могу сделать? А если бы не могла, то что? хе <смех> Так. Сука, наебать меня хотели. Типа сначала вот тебе игрушечный крокодил, а потом настоящего выпустили. Суки. О. Хочу забрать мое. Видимо, если, типа, не можешь делать, то плыви сюда, забирай и стреляй. Кидай. Так, что мы еще тут можем сделать? Ну, по идее, нам сюда надо? Блин. Да чтоб тебя. Всплывают они тут все, и всплывают. У меня все кончилось. Что ты мне тут предлагаешь? Ангуст. Хорошо. По крайней мере, с голоду не сдохнем. Это уже радует. Так. И как мне, как, как, как вы мне предлагаете его убить? Он циркулирует тут по, по кругу, да, получается? Да он резкий, дерзкий! Как я его вам завалю? Голыми руками, что ли? Я же не могу его голыми руками бить. Значит, что-то тут должно быть, что мне должно помочь, правильно? вот, холодильник открывается. Холодильники что-нибудь есть? Ничего нету. Обманули. Ничего не дали. Серьезно, а как? А я могу эту игрушку ему подкнуть? Типа, на, поиграй, поиграйся. А наверх мы никак забраться не можем в дом. Сам дом, Да. Тут типа мост разрушен. И хер мы туда попадем, я правильно понимаю? Мы туда не заберемся. Ага. Ой, ладно. Ладно. Ну сейчас будем хитрить, пытаться. Хитрить, хирить. А, подождите, у меня... А, у меня же есть. Я же могу что-то... Во, аж целых две штуки я могу себе сделать. И все да все ну все козлина я иду за тобой готовь свою жопу сейчас мы тебе вставим по самое не балуйся так это, это, это, это, это, споткнулся упал все! Так, попали. Мы молодцы. Так, еще один всплыл. Да что ж вы будете делать-то, а? Эпоксидка. Замечательно. Я как бы счастлива, конечно, но у меня... Там лежит металлолом. Металлолом у меня есть. У меня бы ветку. А я могу обойти вот, вот прям вот по большому кругу? Мне очень интересно. Я, конечно, возьму на всякие сумки себе в руку вот эту вот. Если эта скотина решит ко мне поп... Куда это ты уплыл? Вот там всплыл еще один. Так. Это сейчас становится опасненько. Но этого нам по-любому нужно уработать. блять, их там двое. Ладно, этого я завалила. В принципе, да? Давай, залезай, залезай, залезай, залезай, залезай. Чуть за пятку не укусил. Пошел Ну, металлолом, ладно, хер бы си, мы оставим его там. Сейчас, смотри, лежит, сука. Ну, мы можем, в принципе, его завалить? Ну, как бы, зачем? Ради металлолома? По-моему, это вот как-то нелогично. Так, куда нам, куда нам нужно лучше всего пойти сначала, наверх или по низу пройтись? Где лутается лучше всего? О, бомбочка, самодельная бомба. Это, конечно, все прикольно. Что мы тут еще можем утонуть? Так, лангуст. Рыбу ты не жрешь, брезгуешь. Ну, вроде на вид неплохо. Даже мух не летает возле нее. Ладно, сохраняемся. Так. Хорошо. Там плескаются все. Так, понизу давайте пройдемся. Там наверняка что-то есть. Сейчас. Вот тут, вот вот тут. Пойдем. Прогуляемся слегка. Тут, смотрите, холодильник есть. По идее, холодильник мы можем открыть, да? Хоп. Сука! <соцентреть> <соцентреть> а я даже не видела, где он всплыл, блядь. Я даже не увидела! Я услышала, я его услышала, я поняла, что кто-то где-то всплыл, блин, ну где? Козлины-то, а? Вот же падлы! Так, это я откуда? Это я не в туда, я все-таки хочу вни вниз посмотреть, сходить. Ну, скотина-то, а? Они сейчас тут просто везде, есть? Тут есть что? Тут лесенка есть. Это, видимо. а, -а, -а, -а. а, -а, -а. Ну-ка, чую я подыхать, тут буду много. На! У вот вас как до металлолома добраться, оказывается! Всё слегка иначе? Ты, ты, ты не шуми это не шумя особо? То у нас не так много всего, чтобы мы могли тут драться. Так, у нас есть копье? Да, одна штука. И бомбочка есть одна. Ну, в холодильник я не полезу тогда. Тогда уж нет, спасибо. Я пойду так. Так, все, пошли. Ну, металлолом взяли, окей. Так, я вижу там лестницу к этим двум. А еще я так понимаю, что подо мной кто-то плавает. А, вот он, вот он, вот он, падла. И вот тут еще одна лестница. Я так понимаю, через эту лестницу как раз-таки, пока он отвернулся, нужно добежать до туда. Я правильно понимаю? Что-то он какой-то, мне кажется, его немножечко заело. Ой-ой-ой. Ага! -ой -ой. <ск�–> <пл> напали. Черт. А -а -а. Ну-ка. Так сзади напали, блин. Внезапно. Так, ладно. Пойдем еще раз металлолом возьмем, сохранимся, чтобы больше туда не ходить. Потому что, судя по всему, меня будут жрать. Жрать и жрать. А я вообще туда пошла? Да, туда. Вот тут вот спускаемся. Все, ползем тихонечко металлоломом. Забираем, сохраняемся и бежим дальше. Ну, потому что, блин, а, не гоже оставлять ресурс, который ты можешь подобрать. Потому что в какой-то момент они тебе реально могут спасти жизнь. И никогда не угадаешь, в какой момент они тебе могут пригодиться и спасти твою жопу. Поэтому, если есть возможность взять, лучше взять, конечно. Я не знаю, блин, эти крокодилы, с ними вообще тяжело воевать. Так-то. Они еще тем мрази. Так, ну давай. Вот так вот. Вот тут вот сохранимся. Блин. Это сейчас душнина начинается потихонечку. Блин, отсюда мы не спрыгнем, да? Ну, тут вот забор. Я так понимаю, крокодилам на забор вообще плевать. А, там еще три этих самых... Три копья. Да! В смысле ты упал? Я что-то как-то, блин... В смысле ты упал? Нет, не надо! Не надо мне ничего понижать! Я специально! Я контент делаю! Ничего ты не понимаешь! Ой! Мазовпака. Как так-то? Так, держись тут! Держись тут! Держись тут! Вот, все, обошли. Прошли нормально. Блин, споткнулся упал. Ветка дерева, отлично. Может... Не поняла. Вот сейчас это что было? Господи! Я отвлеклась на ветку дерева. Давай это скорее крафтить. Что, опять? Может, тебя еще по, по тебе потоптаться? Блин, дебил кусок. Скотина, напугал меня. Я не пойму, блин, стою, пытаюсь крафтить. Так. Мне вот это вот надо. Ага. Так. Десант, ё-моё. Да сейчас Ай я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зацепила. Да -мо. А, лечится, лечится Блять, их там трое Такая дизантура высадилась, блин Что-то такой-то у меня еще нет Не клеится как-то Кто-то не идет Ладно Спокойно Вот-вот-вот тихонечко проходим Я вот слежу за твоими ногами Чтобы ты наступил на... туда, куда надо Так это забираем И вот эту вот мразь валим И топчем, топчем, топчем, топчем Еще топчем Прям вот танцуем на ней джигу Вот и десант Давайте по одному вы, вы, вы будете выходить Вы тут застрянете в дверях Мысли? Не поняла. Это еще кто? Это как? А, это еще сзади, блядь. Заливайся. Бей, бей, блин, смотрит он на руки свои. Да -мо. Жри кого-нибудь. Где они там? Не поняла? И сзади опять. И в доме сейчас, да, тоже будет? Ах. Короче. Блин, если в них даже палки кидать, они тоже не умирают. Ну, с первого раза не подыхают. То есть их все равно нужно будет добивать. Ну, это как бы такое себе. Можно гранату туда закинуть, кстати? Вот этого одного обработать И в дом гранату кинуть Ибо, блин, задолбалу, ей-богу Ну давай, иди сюда Вали, вали, вали, вали, давай Да вот это да вот постоянно больше ему ног А, нет, нормально, смотри Так Граната сейчас. Надеюсь, их разорвало там. Блин, теперь их нужно по два раза топтать. О, один жив живой какой-то. Ты, ты с херали жив. Я на вас целую бомбу потратила. Ну кого-то все-таки разорвало там. Да опять боксеры желтого. Дайте мне чемпиона, блин. Чемпиона мне дайте Дают мне боксера Так, сейчас Ломай нормально Вот ж ты, блин Так, ага Это вот сейчас меня маят туда, да? Ну-ка Я знаю, один гад вон там вот плавает Сразу проснулся вон там. Вот вижу. Кто еще? Ага. Ну давай. Давай повоюем с тобой. Где ты, падла? Так. Еще какая-нибудь скотина рискнет? Рискнет? Как раз две осталось. Нормально. Так, пау пау пау пау пау пау пау пау пау пау пау. Блин. Дайте мне красного чемпиона. Сколько у меня у этих боксеров уже десять? Вот пятнашка, блин, только сейчас получила, блин. Так. Вон там, вот еще вижу. Ох, хорошо стыканы так. Картина прям глаз радует. Но это походу пьеса откуда-то оттуда надо ползти, да? И с какой стороны к ним подползать? Ага, вон с той вот стороны вижу, все поняла. Ну ладно, мы хотя бы набрали себе копьев, набрали себе боксеров. Мы теперь стали немножечко пожестче, поопасней. Я надеюсь на это. Это что сейчас было? Так. Ага. Это мне предлагают сделать... Ой. Ну давай. Прям туда. Ой, ой, не могу. Ой, селуха. О, крестик. Давай выламу, выламу, выламу. Здрасте. В Вы один дома, я надеюсь. Да То что такое? Ага. Сейчас прям один. Так, уйди, мелочь, не мешай. Нам разобраться. Ты сдох? Что-то у меня не клеится. Заново, блядь? Конечно, заново. Кон конечно, заново. Ладно, сейчас мы быстренько. Да я тебя сейчас замахну. Вали. Вали. Так. Берем бомбу. Ставим сюда. И валим от этого говнюка! Так! Всё, на этот раз двоих сразу подорвала. Отлично! Блин, ну вы можете дать мне уже нормального боксера. На-на-на-на-на-на-на! Хочу нормального! Так, что делать дальше мы помним спускаемся вниз, мочим ножку, вот так вот, и еще один у нас, по-моему, да, кто-то, да, с той стороны, падла, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот он, во, вот, вот, вот, вот, вот, вот, все, быстро, быстро, быстро, лично, живем, так, набираем Дайте красного и металлолом Хорош Наконец-таки Так, два красных Восемь желтых Хорошо Это у меня сколько получается? 18? Вот, уже 18 В прошлый раз было 15 Это было очень печально и обидно Так, пойдем сохранимся Серьезно. Серьезно, <смех> надо сохраниться. После такого надо сохраниться. И ты даже не, не смотри на меня. Я тут вроде бы научился обходить все это говно. Но ты даже в мою сторону нет, это, не дыши. Так. Да, сохраняемся. Потому что ну его нафиг. Ну его, вот реально. Я, я, я могу тут, блин, умирать и умирать, умирать и умирать. Мне это не нравится. С стой! <свист> <свист> ну окей. Ну и ладно. Сука. А скользнулась упала вот это сейчас обидно было ладно что я... ты все нравится упасть ты же вроде бы человек военный у тебя блин равновесие должно быть я не знаю такого акробата. и богу так, берем. Здрасте. <смех> вот и познакомились. Так. А, там же. А... а. точно. Я же вот до сюда дошла и увидела. Он там ходит, ходит, ходит. Можно в принципе его попробовать сейчас уработать сзади. <смех> уработать сзади. Сейчас мы его работаем. Со всех сторон. Где он там ходит? Плышь? Вон он идет, идет, идет. Проходите мимо, пожалуйста. Вот. Не, нормально. Он его берет за плечо, вот так вот сажает на колено и сворачивает ему голову. Так, там еще один ползает. Козлина. не не, -не, -не, -не. Ага. Хоп. Вот так из-за угла. Вот так вот тебе мрать за то, что в прошлый раз меня добил. Котина. Так, ветка, отлично. Металлолом, ветка, есть. Сколько? А, могу сделать еще одну. Хорошо. Так, берем. Ну, тут все, в принципе. Идем дальше. Ой, приветики. Так, с тобой мы так разбираемся. Руками. Со стороны головы подходим. И давим. Чтобы он не вставал, блин. Потому что он ему ногу отдавливает. И он встает все равно. Или ползет там, я не знаю. Все равно нападает. Отпростительно. Приходится его давить еще раз. О! Бонусы. Не-не-не-не-не-не-не. Побегай! А, вон там же ведь у нас крокодилы. Так, я наступила в водичку. Никто нигде не сплыл. Вон там вот сплыл, вижу. Да сейчас прям. Так, как туда пробиться? Где? Вон, вон, вон, вон плывет. Так. Еще один? Или все? Вы закончили? Ой, как ужасно! Свет, ничего не видно. Ох, лангуст, лангуст. Прям пиршество. Конечно, берем. Это берем. Замечательно. Пять. У нас теперь пять этих штук. Блин, а могло бы быть больше, если бы я там не подскользнулась не упала. О, что-то... Блин. Точно, я же там в прошлый раз брала, да, какую-то херь. Еду. Так, ладно, давай аккуратненько проползаем обратно. Залезаем. И больше не рискуем. Мне бы сохраниться вот прям сейчас бы где-нибудь. Опа! Так, ну с этими я... Играться не буду. Вот, в голову попали, хорошо. То есть им если в голову попадаешь, нормально. Я тебе сейчас... Я тебе сейчас Напал сзади такой Что думал, сейчас вот Без боли это все дело пройдет? Нет уж, это так не работает Так, ветка обязательно Боксер Блин, там еще красный боксер, я его видела Твою же мать, какая падла Ты откуда взялся, скажи мне, пожалуйста Перекур. Мне просто мне нужно про. О, мы начинаем отсюда. Это, короче, я вот все, я передохнула. Думаю, сейчас, короче, буду загружаться, опять все вот эту вот херню проходить. Так. Так. Вон там вот морозоты. Вижу, вижу, вижу. Ать, добил. Так, и еще один где-то козлина должен плавать. Вот да, вот вижу скотина. Да, он защищает, как, короче, как раз-таки этого самого. Так, давай тихонечко. Где-то еще одна падла должна плыть. Вон плывет. Ну давай. Попали. Отлично. Все, теперь спокойно идем. Спокойно же ведь идем. Кто-то еще плывет. Это та? В... В... Тот меня увидел? Вот тут вот дальний, он от кого плыл? Откуда? От боксера вот это, от чемпиона моего? То есть мы сейчас можем без проблем дойти до чемпиона и забрать его. Правильно я понимаю? <тит> Блин, ну по идее, да? Блин, с -с фонарик отвратительный. Там свет такой ужасный. Ну по идее, да? Забираем нашего чемпиона. Да, смотрите, тот сам крокодил был. Привет, братан. Все, тогда идем обратно. Отлично. Шикарно. Так. Хорошо, заползаем обратно. Так, значит, этим козлам, если попадать в голову, то как бы вышибать хорошо. О, еще один. Так, тихо, тихо. Тихо, я могу обратно забраться? Твою ж мать. А сколько у меня их? Четыре штуки, у меня двадцать. Блин, мне бы, мне бы обратно... Ладно, не рискуем. А -а -а. Тихо, всем давай, всем раздавай. Да проходи, давай. На. Ну ладно, воду, воду, воду, хорошо. И они там упали? Так да хуй там плавал, блин. Простите за мои, за мой французский, конечно. Да, ⁇ -мо ⁇ Пока. Лежать. Давай, сбрось его нахрен Вот так вот Лечись сразу быстро Так, берем кулаки Эти мы все растеряли Где там мразота? Боксера взяли Где та мелкая мразота? Так, железки мы взяли Вон она просто иди оттуда тука, Ать! твою мать. А, выживаем как можем. Я надеюсь эти респауницы не будут Вот эти вот, которые тут были Потому что это, конечно, пипец Так, стойте вот тут вот Собака Так, отходим Отходим, лечимся Так, а мы можем? Отлично Отлетела аж. Нормально. Так, давить надо кого? Нет, вроде нормально. Ебать сложно. Что-то прям как-то пошло. Тяжело. Тяжело пошло. Но ну, вроде справляемся потихонечку. Так, а тут что? Просто зукуточек. Просто маленький зукуточек. Козлина, блин. Ну мы себе боксеров набрали. Четыре штуки. То У нас 29 урона сейчас получается. Вообще огонь, а? 30. Охраняемся. Кошмар. Так, что мы можем сделать? Так, мы можем еще одну аптечку, кстати, сделать себе. Можем аптечку сделать, можем парочку вот этих. Ну вот. Живем пока. Давайте мы одну эту саму сожрем. Не очень помогло, ну, хоть как-то. О, сороконожку тем более. Давайте еще ее сожрем тоже. Везде. Нашли, сожрали сразу. Ой, как он ее ест, господи! Просто не повторяйте дома, Это ужасно. Ой, ой, еще еда, давай. Так. Так, ну смотрите, мы куда-то пришли. Куда-то, непонятно куда. О. Аптечка, хорошо, еще аптечка. Нам надо больше аптечек. Чем больше вся всякого интересного, вкусного, нужного, тем лучше. О, еще ящик. Так, ветка, мы можем? Да, можем. Еще одну делаем. Замечательно. О! Еще личиночка у нас есть. Отлично. Ох, uh. uh. uh. uh. еще сзади кто-то подошел, блин. Ребята, ну так вообще нечестно. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вообще никак не честно Твою вот, мать К Как от тебя защищаться, скажи мне, пожалуйста Как вообще с тобой драться? Вообще не понимаю что-то я не въезжаю. Как с ним драться-то? Если где-нибудь за спины на него нападать? Как мне его валить-то? Что-то я вообще не понимаю. Игра, что ты от меня хочешь? Я вообще не въезжаю. Так, аптечка. Так, создаем сразу еще. Вот так вот. А, так. Ну, окей. <свеческая> так, сразу от мелких добавляемся. Максимально быстро, насколько можем. Конечно же, меня уже пина толкают. Так тихо-тихо-тихо, отбегает, бегает, бегает, бегает, бегает. себя давай. Перестань смотреть на свои руки. Так. Сейчас завалили мелкого. Вс. Тихо-тихо-тихо. Где он? А, в дерево, в дерево, в дерево, То есть это нормально, да? Ты, будь, ты все равно будешь меня болевать. Блин, а как, те, а, а как это от тебя уворачивают урод. Есть какие-то варианты? Э, лечить, лечить, лечить, лечить, лечить. Мне еще не хватало, что тут сдох. Где это падла? Я ему нормально так в кочерушку попала. Давай, ну подбегай к нему, ну. Я просто я не понимаю, как мне его избивать. Может просто дверь попытаться выбить. Сначала уничтожить всех находящихся рядом. За врагов! Вы прикалываетесь? Я к нему даже банально подойти, блядь, не могу. Он сейчас взорвется, да? Ну да, конечно. <звы> блин, все, у меня кидать нечем, блин. Одна аптечка, ну хотя бы одна аптечка осталась, то радует. Кошмар какой -то. Что происходит? О, Зойка. Зоя? Зоя Зоя. Это же вот цветотатство. Да сейчас прям перехват такой двойной. Джек, какого хрена? Вот у меня тот же вопрос, какого хрена, Джек, блин? Мы лекарства на тебя потратили. И ты в тебе в тебя вколол живить. Джек, ты не охерел ли? Ты меня хоронишь раньше времени, я еще жив. Черт побери, Джек! Брата одного не узнаешь! Слушай, ты этими руками? Не смей! Не трогай ее, Джек! Черт, возьми, выпусти меня отсюда! Мы же семья! Да как ты мог так со мной поступить? Джек, мать твою, выпусти меня! У меня в воду крокодилом? Да коленками упрись, ноги самые сильные у тебя Жиши, получается, по-хорошему Я, конечно, понимаю, что руки как молот Но я боюсь, что с ноги ты просто будешь убивать всех с одного удара Просто сносить голову Проклятие. Эх, Джеки, что же с тобой, братец? Так, сразу осмотрим, что мы тут можем взять. Надо... Да ладно, мы хромать начали? Серьезно? ха, -ха. Зато сколько лодок. Умбрелла. На помощь, на помощь, на помощь! Против нас применено неизвестное биооружие. Дом Бейкер подвергается нападению. Должно быть, этот тварь разгромил базу какого хрена? О, вертолеты прилетели. Этот тварь? Нам его не убить. Отступаем, отступаем. You are, seen... Вот ты где, ублюдок. Пора покончить с этим. Ну давай. Давайте тогда этим. Так, стоп, не сюда, вот сюда уже тогда. Когда этим займемся в следующую серию. Да-да-да, вот, да -да -да. спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на, короче, большое спасибо, что были со мной, так, дубль 2, да, что были со мной, подписывайтесь на канал, на паблик, на все. все ссылки будут в описании под видео, там в эко группа, все дела, Огромное спасибо, что были со мной, ставьте лайки, всем пока!